Точно знаю, что тебе не все равно mm -hmm. сердце бьется, но не у нас теперь поверь, я точно знаю. Выше вижу, тени пляшут под луной под наши песни ночью. Хотела перед тобой душу разделась, посмотри же, будто ура.